Я сейчас сделаю маленькую экскурсию по городу и расскажу о страшной магии, магии рептилий. Итак, насчет три. Раз, два, три. Ебать! Че, если не мой что-нибудь на турника? Да пацаны не знаю что делать пацаны ему пизда не знаю что делать.